Всем привет, с вами Жданов Иван, в этом уроке мы обменяемся опытом с отличным игроком Никитой Кузнецовым, мастером спорта по настольному теннису. Мы разберем ключевые ошибки, которые делают игроки при игре толк справа, покажем, как делать нельзя и покажем, как делается этот элемент в игре. Всем привет, дорогие друзья, сегодня мы решили записать совместное видео с Иваном Ждановым по э, разбору ошибок при выполнении топ-спина справа. И сегодня э, более подробно расскажем на нашем видео. Итак, давайте разберем первые такие ошибки, самые такие распространенные, которые часто встречаются у моих тоже учеников, в принципе они у многих начинающих. Первое, это давайте скистим. Кисти поднимает наверх. То есть, получается что у нас корпус ракетки смотрит вверх. Такого быть не должно, потому что это довольно сильно закрепощает движение, выключает кисть из игры, если мы, например, ее хотим включить для игры по спинам. Первая ошибка это поднятая кисть. Вторая ошибка это у нас локоть, когда мы играем и мы локоть уводим за можно сказать, линию корпуса. Тот проваливается, получается. Проваливается прямо за спину. Это чем плохо? Тем, что мы э, не можем включить всю цепочку в виде корпуса руки и движение тоже разваливается. Вторая ошибка — это у нас локоть, проваливающийся назад. А третья ошибка — это при выполнении движения у нас рука при плечи уходит дальше, можно сказать, вот дальше уровня плеча. Часто бывает, когда ребята входят в кураж и уже начинают просто бить, кажется, от плеча. Такого делать нельзя. Точка, куда мы должны стремиться, это середина нашего корпуса, куда мы делаем движение. Это была ошибка номер три. Четвертая ошибка, это у нас уже корпусом, когда мы стоим прямо к столу. И получается, мы э, не собраны, мы не в тонусе, мы не готовы принимать э, удары. Пятая ошибка это у нас ноги, когда мы стоим параллели столу и не разворачиваем под небольшой угол 30 градусов в свою правую ногу. Это тоже получается нас от перемещения от правильной постановки ног для удара. Сейчас. Итак, друзья, спасибо Ивану, он разобрал основные моменты, теперь я как бы, с более профессиональной точки зрения хотел немного дополнить. Первый момент это подвижение кисти. Хотел бы сказать, что очень эффективно во время исполнения топ спина справа зарабатывать движение кистью, то есть помогать, чтобы кисть была нестатичной, а чуть доигрывать. Это позволит придать мячу дополнительное вращение и более позволит удобно контролировать его направление. Далее по корпусу, по работе корпуса. В основной момент вы должны левое плечо выносить вперед, то есть у вас должен быть замах, потому что, сами понимаете, без замаха вы, в принципе, не сможете мощно атаковать, потому что кто-то делает одной рукой, кто-то там умудряется делать вообще непонятные движения. И третий момент по движению ног. Ноги у вас должны быть постоянно согнуты, и э, некий эффект должен быть пружинный. Вы должны быть постоянно готовы, стоять на носках, и э, центр тяжести у вас должен быть не в пятой точке, а немного наклонен вперед, э, то есть в сторону сетки, для эффективного. Пружины. Теперь э, приступим к самой игре и выполнению топ Мы показали, как делать правильный ТОСКИН вправо. Для того, чтобы тренировать самостоятельно в спарринге с своими друзьями, можно разделиться на активного игрока и ведомого. Получается активный, делать поставку, А сдача второго, кто-то выполняет ТОСКИН вправо, делать правильное движение, сидеть, быть внимательным к своей постановке ног, корпуса, руки, кисти, и делайте стабильно, можно больше на количество раз этот элемент. И хотелось бы добавить к словам Ивана, при тренировке старайтесь использовать большое количество мячей. Это позволит эффективно использовать ваше время, увеличить количество повторений при выполнении топ-спина. И также рекомендую делать упражнения на передвижение ног. Это тоже позволит вам более правильно выполнять топ-спид. Ну, друзья, на этом все. Спасибо Ивану Спасибо за Никите. совместное видео. Подписываемся на канал Ивана и на канал Никиты. И увидимся. До новых встреч. Всем пока. пока.